Всем привет! Доброе время суток! Перед вами вибростол, который уже лежит у меня в ютубе на канале не один год. И все, некогда мне было снять его режим работы. Вот, я заложил сейчас 15 форм сюда толщиной 30. И 15 штучек. И 20 на 20. И сейчас продемонстрирую режим работы. Стоит заводской бродвигатель, вот видно. Заводской бродвигатель и Диммер. И в чем разница между Диммером и обычными выключателями? Потому что можно регулировать обороты. Сейчас я вам про это все продемонстрирую. За счет димера я могу увеличивать вибрацию, добавляя напряжение на электродвигатель. Я добиваюсь нужной мне вибрации такой... Чтобы у меня стол не улетел, плитка не вываливалась и все остальное. Ну, в принципе, вот такой вот процесс и происходит. За счет гиммера нужно... ...не вибрации. Захочу больше сделать, захочу меньше сделаю. Ну, в принципе... Клипки, большая вибрация не нужна и долгая вибрация тоже не нужна хорошо принцип Сами видите и слышите по звуку то есть доб, доб, добавляя напряжение на электродвигатель, диммер это тоже самое переменное сопротивление и за счет этого он вращается быстрее вибра элемент и добиваясь нужной вибрации. Ну, в принципе, вот и все, что хотелось показать. Вот и в Ростове режимы работают. Плиточка. Толщина 30 на 30. 30 на 20. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки и пишите комментарии.